Если мы, давайте мы рассматриваем второй вариант, где у нас продолжим, где у нас нагрузка, ее плотность является какой-то функцией, ну, например, вот такой, прямо пропорционально z, то есть от нуля она увеличивается к этому концу до какого-то значения, 2z, ну, 2 умножить, если мы конец поставим этой формулы. Есть, конечно, различные... Посмотрите в учебниках методы замены уже готовых, нескольких видов там, линейной, про прямой пропорциональности, квадратичной. Ну, давайте мы просто, я вот на самом деле все вот происходит по этой формуле, мы просто интегрируем. То есть мы все эти маленькие нагрузочки складываем. То есть вычисляем вот этот интеграл по всей длине отрезка, по которому он приложен. И соответственно мы просто пишем, что у нас равняется, давайте вот здесь запишем интеграл от 0 до 0,5 метров. Это что будет? 2z dz и соответственно это модуль q у нас будет равен чему 2 умножить на z квадрат пополам от 0 до 0,5 это интеграл мы вычислили соответственно это будет z квадрат от 0 до 0,5 если мы подставим это будет что 0,25 ну, кило ньютон если будет все правильно у нас здесь вычисляться то есть соответственно q это у нас будет э килоньютон на метр то здесь мы получим килонетон. и вот э, все то есть мы подставляем сюда 50 минус модуль вот этой сосредоточенной замены это будет минус 0 25 то есть 49 и 25 единственный нюанс который может встретиться это если у вас несколько таких э, то есть ступенчатый брус состоит не на одном отрезке, а на нескольких. То есть вы решаете вот, например, такую задачу. И у вас здесь, соответственно, не только вот здесь, вот на участке С, но и, допустим, на участке Б тоже приложена какая-то сосредоточенная, э, распределенная нагрузка. То есть это у нас, пускай будет f F1 от Z. Это у нас, соответственно, F2 от Z. Ну и здесь тоже может быть приложена вот такая, например, нагрузка распределенная. По своему закону она распределяется. То есть мы делим наш брус на части, по которым, соответственно, меняется закон распределения нагрузки. Так вот, здесь мы заменим Q1. Мы здесь, вот я хочу обратить внимание, делаем от 0 до B F1 от Z. DZ. Мы э, выполняем интегрирование в локальной системе координат То есть от 0 до b То есть мы здесь вот, э, выбираем локальную систему координат Точно так же Q2 То есть здесь вот на этом отрезке Мы заменяем Q2 Здесь вот Q1 Мы заменяем мы интегрируем Что от 0 до C F2 э, Z DZ И аналогично на э, третьем мы заменяем q3 äh, то есть вот здесь мы заменяем q3 мы тоже самое используем q3 интеграл от 0 до но ну, если длина этого отрезка например давайте обозначим d от 0 до d f3 z d z то есть вот эти модули мы заменяем каждый раз, мы не вот здесь интегрируем, не от, то есть направив одну ось, например вот ось Z вот так вот и взяв общее решение вот здесь, то есть проецируя в это уравнение, вот в это уравнение проецируя по этой оси, мы вычисляем каждый раз вот этот Q за замену, мы совершаем по каждому отрезку отдельности. То есть здесь мы не от 0 до B плюс C интегрируем а именно там где приложена эта нагрузка f2 то есть от 0 до c то есть мы каждый раз как бы применяем локальную систему координат для каждого отрезка по отдельности вот пожалуй все что стоит сказать для первого знакомства с задачами такого типа теперь вы можете попытаться решать сами задачи на расчет опорной реакции для одномерного случая, то есть для случая продольного растяжения сжатия.